Это единственная интересная песня у артиста Поэтому обупрёмся на нее. Честно спою своим ротом Я совсем недавно А как без этого всего рок-н-роллится В двух ипостасях мой патриотизм Протестный рок-н-ролл и конформизм Уже не колется, уже не бухается Зато могу убить сразу два зайца Как с икрою нужно хлеба Стал гандона вроде неба Хлеба Стал гондона вроде не был Чтобы взяли в стаю лающих тризоров. Песню спел о том, какой гад не взоров, О том, что он предатель и гнусный тип И сам ко мне когда-то напросился в клип Вы все предатели, те кто уехал Калкин Максим и его Эдит Ну чё вы, просто не рискнул наищать на Пугачеву? Как с икрою нужно хлеба, стал гандона, вроде небы. Как сыкрою нужно хлеба, стал Гондона вроде небы. В жизни я умело лавирую Галсом, нести культуры в массы я за*** Голым на сцене на фанатов несу Я теперь патриотизмом трясу Сам я, Шнура, не фанат, если честно Но вот все же, что мне интересно К чему это такому Сергей приготовился? Был гондон или вдруг ускорился? Как с икрою нужно хлеба Стал гондон, а вроде не бы. Хлеба, стал гандона вроде не было. А -а -а. Монетизация отсутствует. Работ канала возможно только при вашей поддержке. Реквизиты для оказания помощи в описании. Большое спасибо.